Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я хотел бы сказать, кто хочет сниматься с нами в Simple Sunblocks. Просто мы построили карту, как у Луни, и мы хотим снимать видео там такие же. Вот. И я хотел бы такое м -м, порекомендовать. Кто хочет с нами сниматься? Пишите в комментариях или в группу. Мы пока что не создали группу, но потом создадим. Вот. Видео я не знаю, когда это выйдет, но, наверное, я завтра, в воскресенье, потому что, ну, как бы я снимаю сейчас, в субботу, но выложу в воскресенье, как бы все и так понятно, вот, я хотел бы порекомендовать, кто хочет, по это, ну, с нами, как бы, посниматься, в принципе, неплохо, да, это же неплохо, правильно, вот, мы решили посниматься, вот. Мы создали уже половина карты, как у Муни, вот. И мы хотим, чтобы кто-то с нами снимался. Это вот такая вот хрена Вот. И мы хотим такое сделать, ну, видео про, ну, как у Луни там, сервер специальный для Луни. Вот эти всякие вот хрена Ну, такая себе. Вот. Ну, вот мы тоже создали такую же карту, как у Луни. И мы хотим сделать так, чтобы все на ней играли, в принципе. Ну, чтобы снимать видео на ней, ролики. Вот. Чтобы снимать на ней видеоролики. Вот. И мы хотим вот... Вот. Ну, наверное, группа скоро будет. Я буду, наверное, ссылку в описании будет на ссылку на нашу группу. Поэтому хочу, чтобы было у нас много. То тот, кто подписан, конечно же, будет с нами играть. Ну, подписчики. Вот. И, в принципе, такая себе хрена Ну, так себе, если честно. Но, все равно. В принципе, я хочу, чтобы... Ну, кто-нибудь из подписчиков с нами сыграл. Это вот чем мне хочется. но ну, а пока что я бокстрик играю. Ну, так себе. Я не еще не скриншоты не сделал, но я потом сделаю в группу. Вот. Вот так вот. Ну, в принципе, я ну, действительно хочу, чтобы кто-то с нами снимался. Это во-первых. А во-вторых, чтобы снимали мы какие-нибудь там мультики. Ну, не мультики, конечно. Ну, что-то такое наподобие. Типа там. Ну, там есть уже авто. Там есть автошкола. Заброшенный город. еще есть уже Бандос. Ну, конечно, город... ну, район отстеков есть. Ну и разные такие. Мы потом еще достраивали Банк еще построен. Там тому же мы все уже сделали практически. Ну, уже, в принципе, идет как нормально. Еще нам нужен Алексей Беззаботный. Это может любой игрок написать. Вот. Просто он нам нужен. Мы тоже будем снимать так. Вот. И, в принципе, пишите, ну, либо в комментах, либо в группе в ВК, или на моей странице, тоже в описании, на VKM. Вот, пишите мне там сообщение, типа, я хочу сниматься, ну, например, с тобой в Simple Sunblocks, как на севере, ну, на севере, на вашем, ну, похожем на луни-севере. Вот так как-то. Вот, что я хочу. В принципе, в принципе, это, конечно, хорошо. Что мы создали такой сервер он уже сохраненный я его создаю с паролем естественно пароль 12 кто играет конечно может с нами тоже сниматься ну в принципе пишите в комментах кто хочет сниматься с нами в simple sandbox 2 если, конечно, у кого-то есть, у кого нету, будет ссылка в описании, чтобы скачали, чтобы мы играли, как бы, все вместе. Вот так как-то. Ну, а так, в принципе, нормально. Ну, нормально, как сказать. Ну, в принципе, такая себе. Ну, ладно. Надо заканчивать ролик. Так что, Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, ставьте лайки под видео, подписку и нажмите на колокольчик, умоляю. Потому что у меня очень мало подписчиков, которые у меня есть. Вот. И я хочу, чтобы у меня было, ну, хотя бы 20-40 подписчиков, потому что у меня их очень мало. И... Пожалуйста, подпишитесь. А мне лень, чтобы подписаться. Вот я хочу, чтобы вы подписались, и было нормально все. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь. Умоляю вас. Просто у меня хоть, хочу хоть, хотя бы хоть сколько-то нибудь подписчиков наберите. Просто у меня их очень мало. Вот я вам отвечаю. У меня всего лишь два подписчика сейчас. И которые не смотрят у меня сейчас. Вот, тоже влепите лайкусик, пожалуйста. Вот. Ну, а с вами был Кирилл. Всем удачи, всем пока. Всем пока.